Удар западной коалиции по Сирии – это прямой шаг к широкой конфронтации. Об этом заявили в нашем Совете Федерации. Аналитики отмечают, США и их союзники нарушили существующие международные нормы. Случившееся должно стать предметом самых серьезных обсуждений в совбезе ООН. Подробно обо всем Григорий Емельянов. В Сирии это уже назвали тройственной агрессией. Соединенные Штаты и примкнувшие к ним Великобритания с Францией в нарушении международного права и без санкций Совета безопасности ООН почти два часа бомбили суверенное государство. По итогам ударов Пентагон отчитывается о стопроцентном выполнении поставленных задач. Первой целью был научно-исследовательский центр в Большом Дамаске. Это был центр разработки, производства и испытаний химических и биологических технологий. Второй целью был склад химического оружия к западу от Хомса. Третья цель находилась неподалеку от второй, это был важный командный пункт. По соображениям оперативной безопасности я не буду вдаваться в подробности. Отмечу только, что нынешняя атака качественно и количественно отличается от удара 2017 года. Сегодня мы уничтожили важную инфраструктуру, бросив сирийский режим далеко назад в его химической разработках. Они потеряли годы исследований и массу дорогого оборудования. Впрочем, об эффективности ударов говорить преждевременно. Хотя массированная атака США, Британии и Франции действительно превышала возможности сирийских ПВО, значительная часть ракет была сбита на подлете. Сирийские источники сообщают, что Запад преувеличивает масштабы атаки и свои достижения. Но главное, по заявлениям генералов Пентагона, там сознательно выбирали цели, чтобы минимизировать риск вовлечения российских сил. Ни одна из выпущенных ракет не вошла в зону ответственности российских ПВО в Тартусе их мимими отстреливались только сирийские единички. То, что делают сегодня американцы в Сирии, это ровно то, что они делали в Ливии, в Югославии, в Ираке. Славным путем менять ход событий. Политическая военная победа, которая была достигнута над международным терроризмом в Сирии, абсолютно не устраивает Запад. При этом США минимизировать риск э, реального военного конфликта с Россией, поэтому наши объекты в Смени и стартусе не будут атакованы. Агентство «Рейтер», телеканал аль раби и ряд сирийских источников указывают, что объекты, по которым нанесли удары США, были заранее эвакуированы после предупреждения, полученного от России. По некоторым данным, эвакуация продолжалась всю неделю. Пока что, вот, э, такой по первоначальной оценке, все эти удары носят демонстративный характер. По складам в районе Холмса, там по какому-то исследовательскому центру, все время э, подчеркивается, что российские объекты не являются целями ракеты в зону ответственности ПВО группировки российских ПВО не э, заходит. И так получается, ударили, сделали все, чтобы не зацепить Россию и избежать разрастания конфликта. Не забыли объявить, какой мощный нанесли удар. И на этом, похоже, все. А главное, с такой поспешностью отбомбились те, кто еще вчера раскачивался и раздумывал такое ощущение, что торопились до начала работы международных экспертов. Накануне миссия ОЗХО прибыла на Ближний Восток и сегодня должна отправиться в сирийский город Дума, проверять сообщения о химатаке. А может, хотели и вовсе сорвать работу ОЗХО? Сегодняшняя операция полностью нарушает международное право, потому что она предпринимается санкции Совета Безопасности. Она является в кавычках ответом на... Действия на ситуацию, которая никоим образом не подтверждена и которая должна была как-то проясниться в результате работы миссии УСХО. Явная связь. Очевидно, что этот удар – попытка создать проблемы для этой миссии, а в идеале просто сорвать ее работу. У меня, знаете, такая вот ассоциация с хулиганом-двоистником в школе, который может о себе напомнить только постоянно избивая своих э, одноклассников. Вот ровно так себя ведут. Американцы... Еще ведь неизвестно, что инспекторы могут найти в Сирии. Ну или чего могут не найти. Как раз накануне Минобороны России предоставила свидетельство двух медиков из больницы Думы, утверждавших, что скандальная видеозапись белых касок, которую Запад использовал как повод для агрессии, фальшивка от ИДО. В городе разбомбили дом. Верхние этажи были разрушены, а на нижних разгорелся пожар. К нам привезли пострадавших в этом здании. У них были признаки удушения от дыма пожара. Мы оказывали помощь, основываясь на симптомах удушья. Во время оказания помощи пришел к Незнакомый человек, я его не знаю. Он сказал, что это атака отравляющими веществами. Медики показали себя на фейковой видеозаписи и рассказали, какая поднялась в больнице паника. В тот момент и появились видеокамеры. Нас снимали. Один человек стал кричать, что это химические отравления. Этот человек чужой говорил, что люди пострадали от химического оружия. Все испугались и стали поливать друг друга водой, использовать ингаляторы. Врачи говорили нам, что химического отравления не было. Ну а американцы поспешили объявить эти свидетельства непосредственных участников событий под тасовкой. Естественно, никто ведь не ожидал, что сирийская армия при поддержке России так быстро освободит Думу и обнаружит ту самую больницу. А свидетели начнут говорить до широко анонсированных бомбардировок. Нам достоверно известно что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых белых касок оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовящейся заранее провокации. Белым каскам указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками группировки «Джешач Алислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которые белокачники должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием. Эти слова вызвали бурную реакцию представительницы Великобритании в ООН. Факты, представленные Министерством обороны, буквально ошеломили ее и даже заставили забыть о дипломатии. Я хочу высказаться о диком заявлении генерал-майора Игоря Коношенкова. Он утверждает, что Великобритания каким-то образом стоит за нападением с использованием химического оружия в Думе. Это гротеск, это наглая ложь и один из худших примеров липовых новостей, которые мы видели от пропагандистской машины России. В совбезе Западу отвечал наш постпред Василий Небензи. Вы опечалены тем, что ваши бородатые питомцы отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии? Вы потеряли возможность на каждом углу кричать о сотнях тысяч людей в осажденной Восточной Гуте. Теперь им нужно помогать обустраивать нормальные условия жизни, но вам это уже не интересно. Агрессия американцев, британцев и французов, очевидно, станет темой для обсуждения на следующем заседании Совета Безопасности ООН. Оно, скорее всего, соберется уже сегодня. Григорий Емельянов, Павел Боня, Первый канал.